Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с системой защиты от протечек AquaStorage Expert с артикульным номером ТН-32. Принцип работы системы довольно прост. В кухне, в ванной комнате, туалете или любых других помещениях, где есть точки водоразбора, на пол устанавливаются датчики, а на трубопроводы – шаровые краны. Экраны и датчики подключаются к управляющему контроллеру. При попадении воды на датчики система защиты на секунды осуществляет перекрытие воды. Комплект Aquastorage Expert отличается высоким качеством комплектующих. Два крана, входящие в систему Aquastorage Expert уникальные умные краны с полным контролем работоспособности. Они выполнены из сверхпрочной никелированной латуни и имеют диаметр 3 четверти дюйма. Современная технология «Тефлосил» – обеспечивает сверхмягкий ход шаровой заслонки и уменьшает время на открытие-закрытие крана до 2,5 секунд. Контроллер Aqua Storage Expert поддерживает подключение до 5 умных кранов и обладает массой полезных функций. Автозакрытие кранов при потере подводного датчика, индивидуальная индикация каждого датчика и каждого крана, контроль наличия и работоспособности кранов, экстренное закрытие кранов в нештатной ситуации. При возникновении проблем с датчиками, на блоке управления сразу же подсвечивается номер поврежденного датчика и отражается характер повреждения, залит или оторван. В такой ситуации система сразу же перекрывает все подключенные экраны до устранения поломки. В системе AquaStorage используются батарейки типа C, которые нужно менять всего раз в несколько лет. Если разрядятся батарейки или что-то случится с контактами, AquaStorage сразу же оповестит пользователя, при этом система защиты остается работоспособной благодаря использованию источника бесперебойного питания на ионисторах. Модульная система контроллера позволяет без проблем добавлять новое устройство, например GSM-модуль для передачи сигнала на мобильный телефон. Также возможно питание от сети с помощью адаптера 5 В. В комплект входят четыре датчика – Aquastorage Expert, которые имеют стильный хромированный корпус, защищающий от брызг. Датчики имеют постоянную обратную связь с контроллером посредством соединительных проводов длиной 2, 4, 6 и 10 метров. Позолоченные контакты обеспечивают защиту от окисления и увеличивают срок эксплуатации. Подключаются датчики напрямую к контроллеру, оснащены защитой от ложных срабатываний и имеют возможность фиксированного и нефиксированного напольного монтажа. В комплект также входит гарантийный талон. Срок гарантии 48 месяцев. Для пользователя эксплуатация системы не представляет сложностей, управление интуитивно понятное, а обозначения простые и информативные. Несмотря на высокую функциональность и современность комплекта Aquastorage Expert, монтаж системы очень простой. Управляющий блок крепится на стену с помощью двух саморезов, которые идут в комплекте. К контроллеру подсоединяются датчики, все разъемы на контроллере подписаны, запутаться в них невозможно. Система защиты от протечек Аквасторож Эксперт – лучшее на сегодняшний день решение для защиты имущества от заливов и потопов. Мы всегда рады предоставить вам только лучшие и качественные системы защиты от протечек по хорошей цене. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.